привет ребята добро пожаловать на канал сегодня продолжаем рубрику с 1000 до 100 тысяч долларов на фьючерсах сегодня я вам покажу все свои сделки за предыдущие два дня торговли покажу сколько удалось заработать также максимально подробно разберем каждую мою ситуацию если вы не смотрели мои прошлые сделки до 18 числа то обязательно переходите на youtube канал подписывайтесь смотрите там уже есть все максимально подробно также прошу поставить лайк авансом под этот видеоролик если видео вам не понравится в конце лайк спокойно можете убирать с таким образом образом вы поможете каналу в продвижении но вы будете получать больше полезной информации теперь давайте уже переходить собственно к разбору моих сделок первая сделка была открыта по инструменту people и здесь довольно таки интересная логика входа я вам покажу и расскажу это все на примере скриншота который я подготовил для обучения если кто-то не в курсе у меня есть бесплатное обучение трейдингу вот когда я начинал понятно мне было сложно я не понимал какие там налоги платить какие бывают сложности и я сейчас сделаю тот продукт которого мне когда-то не хватало. Здесь все в бесплатном доступе, поэтому, кому интересно, вот кому не жалко своего времени учиться, переходите, полностью обучайтесь здесь. Все до самых мелочей. Мы находим уровень поддержки. Наклонный уровень поддержки. Также у нас есть наклонный уровень сопротивления. В данной ситуации можно работать то ли от уровня сопротивления в шорт сделки, то ли от уровня поддержки. Мы, например, можем открывать сделку. И нам, как вы помните, по риск-менеджменту нужно открывать сделки со соотношением 1 к 3. То есть, если мы готовы здесь потерять пол процента, то заработать мы должны как минимум в три раза больше то есть полтора процента в данной ситуации это соотношение составляет 1 к 5 и это очень даже хорошо поэтому ситуация смотрится очень замечательно потому что в каждой сделки, где бы мы с вами ни заходили риск у нас процента, а take profit в 5 раз больше этот скрин собственно был разработан для обучения теперь давайте посмотрим как это все происходит на практике есть у нас наклонный уровень сопротивления Я лично уже конечно залетаю в последний пояс потому что тоже надо понимать у нас тренды будут не Вечными. Рано или поздно у нас цена уходит то ли за зону сопротивления, то ли за зону поддержки. Здесь уже все зависит, собственно, от рынка. В данной ситуации у нас уже было раз касание, два касания, три касания, четыре касания через такое некое поджатие. В данной ситуации уже идет пятое касание. Здесь нужно понимать, то, что у нас всегда стоят стоп-лоссы за вот этими минимумами. Если у нас цена начнет пробивать, то вероятнее всего это будет такое лавинообразное движение, потому что стоп-лоссы у нас цепляются, участники добавляются шорты идут хорошие, так скажем, шорты движение но в данной сделке все было не так красиво как на теории по риск менеджменту мы здесь сделали все верно то есть мы себе позволяли потерять буквально 28 долларов а заработать мы должны буквально там в три раза больше поэтому я сразу выставил стоп-лосс и тейк профит ну и собственно пошел по своим делам дальше Я за сделкой уже не наблюдал цена в это время начала опускаться еще немного ниже здесь меня просто выбивает по стоп-лоссу дальше цена улетает на повышение вот такая вот обидная ситуация сколько раз можно было отработать? по тренду сколько раз можно было зарабатывать с хорошим соотношением но к сожалению по этой сделке у меня получается минус и открываю я 19 число с минусом в 31 доллар если вам показать эту сделку по дневнику трейдера то собственно она смотрелась у нас вот так отстопила нас конечно в самом таком неприятном месте грубо говоря меня выбила и дальше полетела но во всяком случае дальше движение не было поэтому какая здесь разница отстопила меня в этом месте или в этом по рискам в данной ситуации все хорошо я вам говорил то что стоп лосс на данный момент у меня максимум составляет 40 долларов поэтому в пределах риска все было нормально. Следующая сделка снова же в этот день была открыта снова же по инструменту People, как вы помните первую сделку я заходил здесь по тренду меня выбило, ну и собственно дальше я начал наблюдать за этой монетой я вижу то, что у нас начал формироваться некий такой диапазон уровень сопротивления и уровень поддержки я смотрю на биток, он как-то смотрится шартово, я понимаю, вероятнее всего у нас также эта монета дальше пойдет на понижение. В целом глобальный у нас тренд по этой монете также направлен на понижение. Поэтому я захожу здесь в пробой этого уровня. Стоп-лосс я выставляю за вот этот вот уровень сопротивления. Ну и по тейку я буду ожидать примерно движение до уровня поддержки. Опять же, соотношение риск-прибыли в этой сделке у нас сохраняется хорошим. Сразу выставляю стоп-лосс. Тейк-профит я не выставлял, потому что хотел все смотреть по ситуации. Спустя буквально 10 минут биток у нас начинает хорошенько отрастать и тянет за собой монету People. И тут меня буквально на этом импульсе, закрывает сразу в минус 43 доллара. Вот такая вот обидная ситуация, если вам показать ее под дневнику трейдера, то смотрится она примерно вот так. Опять же, выбивает меня на импульсе, идет небольшая коррекция, во всяком случае, вышел, я тоже сказал бы, в нужном месте, потому что, ребят, всегда должна быть точка, где вы будете признавать свой прогноз неверным. Многие там пересиживают убытки, но у вас должна быть, так скажем, система, свои стопы, потому что, если цена идет выше уровня сопротивления, все, вы признаете, мой прогноз неверный, лучше я потеряю какую-то конкретную сумму и вернусь уже на следующий день только при грамотном соотношении риска к прибыли можно в долгосрок зарабатывать также я вам хочу ответить на вопрос многие писали вот почему ты не проводишь это все в прямых трансляциях я проводил но опять же когда это сидишь на тебя вот это психологическое давление со стороны толпы появляются какие-то знаете такие манипуляторы которые пытаются тебя сбить с толку плюс ты там сидишь хочешь показаться крутым пацаном знаете показать какой-то результат такой на спешке поэтому открываешь такие тупые сделки вот когда ты сам все себе сидишь, ты находишь хорошие сделки, никуда не спешишь, и результат получается гораздо лучше. Если будет время, будет желание, то, конечно, будем проводить и в прямых трансляциях разгон. Многие писали то, что у меня нет быточных дней, вот, пожалуйста, 19 число у меня получился минус 74 доллара, и в телеграм-канале, как вы знаете, у меня есть такой канал, где я публикую все свои сделки в режиме реального времени. Это не сигналы, это запомните. Я просто показываю, какие у меня получаются результаты, чтобы вы понимали вообще, как я нахожусь ситуации, как я там реагирую, какого. Мне меня состояние. И здесь я четко описал то, что как бы я сейчас не хотел отбить свой убыток, у меня все-таки есть преобладание эмоций. А так как я холерик и у меня такая большая цель в 100 тысяч долларов, то мне себя тотально надо контролировать. Вот как бы я не хотел отбить убытки, как бы я не хотел пересидеть, мне надо все-таки с этим бороться. Я понимаю, да, 100 долларов разогнать до 1000, это более-менее просто. Ну там, знаете, ты как бы особо не паришься, э, зашел без стопов, кое-как вытянул, а тут все-таки надо себя контролировать. Я просто решил закончить торговлю вот минус 70 4 доллара я понимал придет новый день придут новые возможности я спокойно смогу перекрыть все свои убытки начинается новый день я открываю первую сделку по инструменту рун Здесь, собственно, какая была логика входа. Я видел то, что у нас биток начал очень хорошо лететь. Рун в это время не летел. Вообще, по сути, если биток летит, то и вся альта потом потихоньку за ним подтягивается. По данной ситуации у нас есть такая вот формация фигуры флаг. Что-то типа похожее, да, ну что-то похожее. Здесь я захожу как раз таки в пробой уровня сопротивления. Стоп-лосс я четко понимаю, что мне нужно выставить за минимум. Плюс я вижу то, что биток у нас летит. Ну и, собственно, вслед за битком я начинаю заходить. По стакану здесь особо не ничего не было, я просто смотрел на активность, все здесь было нормально, сразу после входа цена хорошенько полетела на повышение, раскинул сетку, по которой буду фиксироваться, и сразу вам скажу, я хотел всю позицию фиксировать уже на одном проценте, вот в этом вот месте, когда уже появилась вот эта вот плотность такая спота, там 80 тысяч появилось, конечно, буквально ненадолго, но во всяком случае, это уже был какой-то звоночек, что лучше все-таки тут зафиксировать, вот те самые 80 тысяч, надо было фиксироваться, закрывать эту позицию, но я почему-то думал, что у нас все-таки рост продолжится, но все-таки биток у нас летит, но вероятнее всего рун также полетит. Одну часть я зафиксировал из четырех, после перенес просто уже стоп-лосс без убыток, хотел еще фиксироваться, но как бы не стал. Итого остаток этой сделки был закрыт уже по стоп-лоссу. Вот такая вот обидная ситуация, вроде и словил хорошее движение, вроде и словил пробой этого уровня, но толком с этой ситуации ничего не поймел, и она была закрыта в плюс 23 доллара. Вот как она смотрится у нас по дневнику трейдера, меня здесь отстопило, дальше просто была ракета, а я не в это ракете вот такое вот бывает а вы говорите то что я вам показываю супер крутые сделки ну какая тут крутая сделка вот меня выбросила и дальше ракета улетела обидная сделка ну такая тоже бывает иногда вообще сделки не идут в последнее время отскоки от плотностей вообще не идут просто плотность разбирать никакого движения нет и ты такой сидишь думаешь а чё происходит вот сегодня хорошо очень работали пробои потому что биток также летел на повышение следующая сделка была открыта по инструменту Сант. очень хорошая ситуация в том плане то что смотрите я уже сразу вижу потенциал. У нас потенциал примерно 1%. То есть я здесь захожу на пробой. У нас как раз таки четко видны вот эти вот максимумы. За этими максимумами возможно у нас будут стоп-лоссы. Некоторые участники закрываются на стопах, вторые участники добавляются в пробой и происходят вот такие вот хорошие верх движения. Это максимально крутая сделка. Захожу нормальным объемом. Вот хоть что-то такое было приятное в этот день, потому что захожу и объемом таким на 10 тысяч долларов и импульс идет сразу на повышение. И потом буквально там такая небольшая коррекция, раскидываю сетку, по которой буду фиксироваться, и тут буквально пару секунд и просто вот таким вот импульсом меня закрывает. Я, конечно, хотел перенести стоп все время повыше, там вытягивать какое-то максимальное движение, но кто знал, что вообще такое будет. Многие вообще ждали то, что биток уже с этих отметок пойдет в шорт, но биток педалил все выше и выше, его сложно уже было остановить, и если вам показать эту сделку по дневнику трейдера, то выглядела она у нас примерно так и закрылась плюс 99 долларов. Это очень быстрое 100 долларов. Долларов, грубо говоря, даже грамотно вышли, можно было, конечно, еще немного посидеть, там выезжать в два раза больше, но во всяком случае, я даже этим результатом очень доволен, биток полетел, здесь мы заходили на пробой, так скажем, за биткоином, сделочка буквально три минуты, очень шикарная ситуация. Следующая сделка у нас была открыта по инструменту ICX. Здесь точно такая же ситуация. Мы с вами видим на графике есть у нас уровень сопротивления по двум точкам. Там супер какой-то информации по стакану не было. Вот первая точка, вот вторая точка. Возможно за этими точками у нас будет скопление стоп-лосса. Но опять же, ребята, я здесь не учел такую фишку, то что здесь не получится выжать большого движения. Тут даже если бы был какой-то хороший импульс, он бы не был на 1%. То есть мало такой волатильный инструмент, я бы сказал, я выбрал. Вот вроде и хорошая ситуация. Есть у нас уровень сопротивления. Если смотреть еще со стороны теханализа, это э, чаша с ручкой. То есть прям вообще все круто. Потенциал данной ситуации это вот то расстояние. Но обычно я не люблю сидеть такие большие движения. Здесь на самом деле был пробой, но он был на 0.4-0.5%. Это не то, что я вообще ожидал. Мне надо было ну хотя бы 1%. Но в целом можно было выждать движение. Но я уже как бы не стал. Сразу перенес стоп-лосс без убыток. Часть позиций здесь закрыл. Но потом на вкате сразу эта сделка закрывается. У меня по стоп лоссам плюше долларов. Это тоже очередная обидная ситуация, потому что я вот как-то рано выходил, если вам показать поднянику трейдера, то здесь меня отстопило. Дальше цена еще немного ниже опустилась на ретест к уровню, ну и полетела на повышение. Обидно, но что поделать, вот такой вот сегодня получился день. Следующая и последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту маск. Ситуация точно такая, точно аналогичная предыдущим. Биток у нас растет. Мы по маску находим уровень сопротивления. В целом это уже ситуация лучше предыдущей, но тут хоть была хоть какая-то волатильность и можно было ожидать ну, нормального движения. К этому уровню мы уже подходили больше пяти раз и закалывали даже его. Здесь мы уже подходим через такое поджатие. То есть прям истинный пробой, прям очень все круто смотрится. Но по стакану опять же было немного, я бы сказал, тухловато. Здесь я уже захожу на более такой серьезный объем. Но ну, потому что я понимаю, все-таки если по всем монетам идут пробой все монеты растут. Но вероятнее всего маск у нас также полетит. Многие скажут, да, это невероятность. Но блин, в этой ситуации все смотрелось не плохо. Стоп-лосс я держал в ручном режиме 0.3%, по тейку я хотел вытянуть больше 1%. Что по техническому анализу, что по риск менеджменту, все смотрится прям замечательно. Вроде как у нас сразу идет даже хороший пробой, но в этом пробое прям не достает до моего тейка. Буквально немного, и здесь просто начинается, ребята, очень длительный запил. В этой ситуации я еще немного снизу добавлялся, но потому что вот на этой палке я буквально чуть-чуть успел скинуть объем, там буквально 2-4 тысячи, и все, и снизу. Я опять же добавился на тот же объем Ну так скажем открылся на ретесте И здесь начинается очень долгий запил Я не знаю сколько он длился Вот уже буквально полчаса он длится И для меня такие ситуации Ну это прям вообще Ну не люблю я такие сделки Ну потому что ты сидишь ждешь Пока оно там отрастет Биток уже вот просто вырос Вот такую вот палку в небо дал А это все трется, трется не может толком даже вырасти Ну по итогу я сижу что-то по рынку Вот так вот кидаю потихоньку фиксирую Что-то фиксирую лимитками И после с девушкой мы уже собирались в магазин и чтобы не идти по дороге, не переживать, я старался максимально быстро закрыть эту позицию. Поэтому переносил максимально высоко стоп стопло, что-то опять же кидал по рынку, что-то ждал по лимиткам. Было какое-то еще вот такое вот финальное движение, но после биток у нас идет навкат. И здесь, собственно, навкат я принимаю решение закрыть полностью эту позицию. Я могу вам сказать то, что это была неплохая такая точка для закрытия, но сейчас вы поймете мою такую небольшую ошибку. Надо было просто все-таки оставить, пошел в магазин, пусть ты переживаешь. Вот цена вроде от 30. Этот уровень, но во всяком случае Можно было выжать еще больше Вот как я тут неграмотно закрывался но ну, потому что, ну реально, я не могу так долго сидеть в сделках Я люблю, когда ты зашел Буквально 10-20 минут посидел Все, вышел со сделки А тут ты сидишь полчаса, никакого движения ни вверх, ни вниз нету Все монеты летят, твоя не летит Как так, блин, можно было монет выбрать Что все летят, твоя не летит Ну короче, вот такие вот дела Сходили с девушкой, короче, мы в магазин Сходили, записались, наконец-то, в тренажерку Наконец-то буду качать свою битку а то раньше был здоровый сейчас вообще блин сдулся за этим компуктером постоянно сидишь реально вот только эти вторые круги короче круги безопасности чтобы плавать только накачиваешь себе по-другому тут никак недавно кстати ездил ребята еще окунался очень крутая тема вам советую если кто-то не окунался прям круто окунулся так себе по-новому почувствовал кстати всех с прошедшим праздником крещения я к сожалению вас забыл поздравить Покажите туда, туда-сюда пару слов сделай. Мне понравилось, я бы еще раз сделал. В общем, за этот день у нас получилось заработать 266 долларов. За предыдущий день у нас получилось потерять 74 доллара. Ну и в целом чистыми у нас получилось 190 долларов за пятую часть, насколько я помню. Ребят, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал. Здесь много полезной информации. Я делюсь с вами любыми результатами, какими бы они у нас не были. И сейчас у нас на балансе 2137 долларов. Если вам показать по финрезу это выглядит вот так. 100 130 долларов где-то капнуло у нас получается по рефералке, возможно я точно не знаю но баланс у нас выглядит так я отсюда ничего не перевожу не убираю как и есть так все собственно показываю давайте покажу еще история сделок если кому-то интересно потому что потом по-любому будут такие люди вот я вам все промотал могу неделю включить еще помотать есть кому-то это надо пишите Эй, менеджеру возможно в телеграм-канале и он вам все скинет всем ребята большое спасибо за просмотр также хочу вам напомнить чтобы вы не забывали подписываться на telegram канал по инвестированию, потому что сегодня я вам показывал, как можно купить боксы. И опять же, я купил сам бокс за 30 долларов, продал уже спустя 5 минут за 333 доллара. Все на своей практике, можете смотреть, кому это интересно, все бесплатно, поэтому было бы ваше желание в этом всем разбираться. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем, ребята, профита, всем счастья. Подождем, пока обновится баланс, чтобы не было вопросов. Всем пока.